Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Work in Life и я его ведущий Антон Белюк и работа в Польше. Фантастические условия проживания. Так называется это видео, потому что в нем я хочу показать вам очередные условия проживания, которые мы предоставляем людям, работающим через нас, через польское агентство по трудоустройству ProExWork, людям работающим в Польше на достойнейших вакансиях, потому что именно такие работы мы предоставляем. Работы с одними из самых лучших условий труда и с одним из самых лучших зарплат, соответственно, по Польше. Мы предоставляем работы как для разнорабочих, так и для специалистов. То есть, работы, где если вы специалист, вы можете приехать и сразу начать зарабатывать очень хорошо и заработать на все что угодно. Также работы, где вы можете приехать, если вы даже не знаете польского языка, не имеете какой-либо специальности и никогда не работали в Польше, вы можете приехать, начиная с более низкой ставки, но все же достаточно достойный при вышеперечисленных условиях. Вы можете научиться, к примеру, управлять машинами по производству пищевого полиэтилена, по производству мелких металлических деталей для кровли домов. Ну и так далее и тому подобное Сейчас работа в основном на производствах Работа сейчас пока что только для мужчин Вскоре появится работа и для женщин И для семейных пар Поэтому друзья, если вы заинтересованы в достойной работе в Польше Призываю вас обращаться ко мне Пишите меня по номерам там Вайбер, Ватсап, они уже появились В нижней части вашего экрана эти номера. А также проходите вот по этой ссылочке Которая уже появилась вот здесь Чтобы ознакомиться с подробными списками Всех актуальных вакансий в Польше На любой цвет и вкус Ну а я сейчас хочу все-таки показать вам долгожданные условия проживания, которые мы предоставляем рабочим, которые работают в свою очередь через нас в городе Моньке. Это 40 километров от города Белосток. Я буду вам показывать эти условия, за кадром засчитывать описание вакансии, которую мы предоставляем людям в этом городе. Поэтому внимание на экраны. Работа в Польше от ProExWork требуется рабочий на производство крепежей и кровельных аксессуаров. Место работы Моньки, это 40 километров от Белостока, требуются мужчины возраста 25 до 45 лет, берем людей без знания польского языка и опыта работы с дальнейшим обучением. Приветствуется хотя бы минимальный опыт работы на каком-либо производстве. Количество человек 5 требуется на данный момент, зарплата 12 злотых чистыми в час, в первый месяц работы с дальнейшим повышением до 15 злотых чистыми в час по мере повышения вашей квалификации. То есть все в ваших руках, в зависимости от того, как быстро вы научитесь своим обязанностям непосредственным, прямо пропорционально от этого будет расти и ваша заработная плата. Проживание в отличных условиях, как можете видеть на своих экранах, 350 злотых в месяц высчитывается с зарплаты за жилье. Жилье в отличных условиях. От двух до четырех человек в комнате. Можно сказать, в трехзвездочном отеле жилье. Поэтому я и назвал видео «Фантастические условия проживания». Поэтому, хоть живу уже два с половиной года в Польше, но, честно говоря, для рабочих я еще не видел таких условий здесь. Размещение рядом с рабочим местом. Договор, умовозлицение, рабочее время. 8-12 часов в день можно работать. И даже больше будете работать уже после первой или в максимум двух отработанных недель можно будет перерабатывать без ограничений здесь на этой работе по желанию. Работа в выходные дни, можно также работать и субботы и воскресенье. Работа в три смены, с 6 утра до 14.00, 14.00, до 22.00 и с 22.00 до 6.00. Описание работы. Работа на прессах, сварка стальных деталей, работа на лисевых машинах, производственных линиях и сборка. В начале это будет обслуживание данной станции, со временем будет выполняться обслуживание, настройка, калибровка и так далее данных машин. Как я уже сказал, приветствуется опыт работы на производстве, добросовестность, точность в работе. Желающим мы абсолютно бесплатно изготавливаем карты по быту, воеводские разрешения на работу. Помогаем полностью интегрироваться, освоиться в Польше. Потом, если хотите, поможем перетянуть сюда вашу семью, то есть найдем работу жене и так далее, если хорошо себя покажете. Ну и еще очень важная вещь, о которой я хочу сказать. Об этом я говорил и в, в прошлом видеоролике. Еще раз хочу напомнить, что мы сейчас... Также набираем рекрутеров на удаленную работу, то есть людей, которые будут искать рабочих для нас. И будем платить достаточно неплохие деньги за каждого человека. Подробнее об этом вы узнаете по видео, ссылка на которое уже появилась вот здесь. Ну а сейчас хочу также добавить, что также будут определенные денежные бонусы и людям платиться, которые уже у нас работают, и будут приводить еще рабочих, то есть своих друзей, знакомых и так далее. То есть, друзья, еще раз напомню, за одного человека, если это разнорабочий, и он отработает месяц и будет согласен работать дальше, тогда вы за него получаете 150 злотых. Если это специалист, то есть специалист-сварщик, электрик, токарь там, и так далее, то это будет 200 злотых после одного отработанного этим человеком месяца и с условием того, что он, соответственно, будет согласен работать дальше. То есть весьма и весьма неплохая подработка к основной вашей работе у нас. Эм, в свободное время, пожалуйста, ищите людей посредством, там, не знаю, интернет-ресурсов, групп, ВКонтакте, Фейсбуке, В Одноклассников, сайта Флагмы и так далее. Можете завести свой канал на YouTube, это тоже очень неплохо работает, что угодно. И вот вам дополнительный, пожалуйста, заработок, дополнительные премии к основной зарплате. Это касается всех наших рабочих. Кто смотрит это видео, обязательно присоединяйтесь. Ну и, соответственно, еще и те люди, которых вы приведете на наши достойные вакансии, скажут вам большое спасибо и будут вам, я уверен, очень благодарны. Что ж, друзья, вот такие были условия проживания, везде плюс-минус у нас условия проживания очень достойные, как и условия труда, также есть видео с условиями проживания, которые мы предоставляем нашим рабочим в Белостоке, в городе Тыхе, оттуда же есть видосы и с условиями труда, так что ознакомьтесь, тоже ссылки на соответствующие видео уже появились здесь опять же в верхней части вашего экрана, в верхнем левом углу, поэтому проходите, милости прошу, ну и конечно же подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, под этим видео, напишите побольше комментариев под этим видео, что вы думаете по поводу всего услышанного и увиденного, поделитесь ссылками на это видео с друзьями, подпишитесь на мой телеграм-канал, чтобы быть в курсе всех обновлений в плане актуальных вакансий в Польше, на телеграм-канале будут списки, подробные списки всех новых актуальных работ также оповещение о каждой вновь появившейся вакансии будет приходить в автоматическом режиме прямо на ваш мобильный телефон если, конечно же, вы подпишитесь на этот самый канал, проходите на мой сайт antonbeluk.ru, чтобы заказать консультацию от меня по скайпу. Она будет для вас на вес золота, если вы едете в Польшу впервые. Ну и, конечно же, подписывайтесь на мой инстаграм-аккаунт. Ссылка также в описании к видео. На этом у меня все. С вами был Антон Белюк и канал Work and Life на связи с Польши. До скорых встреч за границей, друзья. Пока!